Ну что, здорово тебе с той стороны, дружище, это игра под названием Сосичмен. Мы сейчас с тобой будем по типу сосиски. Значит, мы с тобой превратились из Пабгера в сосиску, и эта сосиска готова сделать пропингерит каждому, кто посмеет, значит, у нас с тобой оскорбить, и уничтожить еще чего-то. Это... Стопроцентный убийца папка, друзья мои, для всех телефонщиков В общем-то Ссылочку на скачивание размещу значит В описании Если ты с компухтера тоже размещу Ух ты, ёпта, дышла тебе Значит, размещу тебе Информацию Как установить на В следующем видеоролике Если захочешь вот. Обязательно пиши в комментариях Хочешь ли ты узнать как играть в эту игрулечку на компуктере Значит, соузнал узнал я об этой игре Совсем случайно Просто шарился в интернете и увидел Думаю, а ну-ка заценю-ка Посмотрим, что у нас здесь за карта Карта, смотри, -ка, это же Эрангель, ёпта, дышла сосновка И прочее прочие Приколюшки Так, ладно, давай прыгнем с тобой для начала в какую-нибудь жопу мира Вот сюда а, Сразу говорю, русского языка нет Поэтому Поэтому Я прыгнул Не знаю, как она летит, в общем-то На кнопочку F я нажал А, мы летим, бля смотри-ка, за мной как прицепились Сосильдоны-то мои Сосильдончики За мной, ребятушки Молодцы Значит, всё, вот это, я понимаю, прицепились Так прицепились, а то вот это, знаешь Парашютики там Вот это, я понимаю, прицеп А ну-ка Чпунь Бля, смотри, я один всех тащу, понимаешь Я один всех о, я отцепился, красавчик. Мы об этом узнали с тобой. А значит, игрулечка, батл-рояльная. Ля, можно... О, и нажимаешь F, понял, короче. И она отцепляет, и типа падает еще быстрее. Типа можно сбросить, понял этот парашютик. Ничего так, ничего так. Точка наша. Смотри, как светится, куда мы с тобой собрались упасть. Дядька, отцепись ты от меня. Отвали от меня, пожалуйста, по братски. Так. Ля, нифига себе, берил Это берил так, ну, пока что На кнопочку будем Да, control нажимается, работает, смотри Угу, коряк епта, дышло Вот это понимаю, ребят, вот это я понимаю, Лутецкий Так, ну, прицела здесь нет Ля, кьюбизишка Ты прикинь Ты, не, ну, ты прикинь Ля, вектор какой -то. ты прикинь на это все. Дядька, ты свой? Свой All right так, пламя газы. Штучки все. Ух ты, дядя, под нее стреляй, смотри-ка. Ух ты. Давай сбирельчика его сбреем. Ля там сосиска побежала, ты прикинь. Так, ну естественно, короче, ребят. Естественно что. По прицеливанию. Все это дело надо изучать. Давай возьмешь это такое. Лял, мы с тобой, короче, влюбляшки стали Каешечку давай тоже приобретем. Сумка, ля, у нас какая есть Ты посмотри на нашу сумку Ты просто вценись в эту красоту Ты просто посмотри, какая радужка Просто вообще, Девчульки, кто меня смотрит Мои любимые пердюлечки про пердюлечки Вы просто посмотрите на эту красотешечку, да? Так, но ну, иногда, кстати, что-что а, Именно по управлению скажу сразу, что вот сейчас все хорошо, хорошо, хорошо, а потом пердык куку говорит. Здравствуй. Ну в общем-то на сами телефоны, я думаю, таких проблем не будет. А ну-ка. Рунарбал. Ля ты, ты чё? Лянь, он дымится. А что-то сейчас будет, что ли, да? А ну-ка, давай оружие поменяем, да меняется, короче. Бу -бу ля, мы его продырявили, ля, ты смотри, вот это графика. Не, ну, вообще тише да гладь тут здесь, конечно, просто кайфули вообще. Давай посмотрим с тобой на кубизишку, да? Давай заценим, как она с тобой пропендерит бои <свистит> делать. ты что? Я возьму, наверное, кубизишку, потому что, мне кажется, у нее то есть поменьше будет. для броня. Level 2. мы с тобой вообще какие-то. Мы с тобой стали еще, короче, круче. Мы были с тобой влюбляшки, а сейчас мы стали с тобой мононяшки вообще, с и из башки. Ну, в общем, мы с тобой сосиска готовы нагибать. Пойдем. Ух ты, хера себе! Что это за пуха такая? Давай возьмем. Это что такое? А ну-ка. Та да ты шо вообще? Остаемся, ребят. М-ка эм топовая. Возьмем. Ясен перец Топ мочка нам Жопа на эмку Ну тут в принципе В принципе это папка Только сосиска Побежали На нажал Чпуньк побежал На нажал Чпуньк побежал Понял, да? Ну ладно, пойдем в зону Смотри, зону нам показывают Значит, да? Он устал, что ли? Угу. В общем-то, друзья мои, если тебе вдруг данная игрулечка зашла и ты хочешь ее уже просто заюзать. Изучить. Что-то кто тут летает вообще? Лет там полетел. Это походу нам аирдроп полетел. В общем-то, если ты хочешь изучить эту игрулечку попробовать нее поюзать, поиграть, я тебе в описании обязательно на нее ссылочку скину, а, где скачать. А, в общем-то, там всего лишь надо будет тебе... Зарегаться, вести имейлик И ты чики-пуки, ты уже играешь, понимаешь? Это никакая не реклама, ничего Давай грибочек шпилем Это не реклама, это просто Мое, а, реальное впечатление Где мы можем с тобой Иногда, значит, теперь по да, если хочешь скачивать, Обязательно будем с тобой играть а В компании, ты можешь сейчас уже Стать олдом этой игры, понимаешь? Она только-только-только-только-только Вообще вот появилась буквально, да, совсем они еще никто не знает, практически из русскоязычных людей, поэтому здесь именно English Lange, поэтому здесь нету, э, значит, русского. Но это не страшно. Я думаю, как только мы с тобой сейчас... Кто-то там даун. Ух ты, ёпта дышло нашего дядьку, шпильдюля. Пойдем нагибать. Ля, тут можно, видал, какую вертуху можно? Два раза нажимаешь. Блин, нашего, нашего отпропендюрили там. Пойдем, пойдем, пойдем. Дядьки, не мрите, пожалуйста. А ну-ка, давай, подожди. Ладно, пусть они там себе сами по себе, да? А мы сами по себе, мы же с тобой изучать, пришли сюда. А, прицел. Прицел. Ух ты, ёпта ты что? Дядя, я сейчас оттопырюсь. Дурачило, жели. Как захиляться тут? Сейчас мы тебе пропендюрим. Пойдем. Ладно, мы потом с прицельщиком разберемся. Я не знаю, можно здесь прицел войти или нет. У меня пока что не входит. Э, но это мне страшно, да? Ведь мы с тобой пришли нагибать. Мы пабгеры и все не почему. Блин, два дядьки ливнуло у нас, прикинь. Два дяденьки ливнуло, просто потому что они обосрались. М -м -м. Так, ладно, побежали. Получается. Побежали в зону, потому что зона, я не знаю, сильно бьет, не сильно. Нормал, у нас все нормал, в принципе. Смотри, на альтик нажал. Оп, по кругу, как хорошо все. Ладно, мы не будем тратить время на... Там кто-то есть, да? Мы его еще встретим в зоне. Мы его еще встретим в зоне. В общем, вот такая вот игрулька. Веселая, э, замечательная. Кстати, мы встретили, да, людей вначале? Прикинь, мы уже встретили здесь каких-то тоже людей, которые тоже хотят узнать эту игру. Я думаю, по этой игре мы обязательно запустим эфирчик. В скором времени. Обязательно. А вот. А ты к этому эфирчику приготовишься Обязательно загрузишь. Себе эту игрулечку тоже, да? Ух ты, На свой iPhone. айфон. Ух ты. Ух ты. 4X. Ладно, давай сейчас обуздаем. Зона еще не идет. Обуздаем этот прицел. Наш с тобой. Угу. Прицел. Прицел на что? Райт <coughs> бутон. Right Может быть, райт right бутон. Вот так вот надо сделать, да? По-другому. А -а, а! а, ну вот, Райд-бутон. Сейф. Опаньки. Видал? Все работает. Все работает. Изи. Двери открываются. Ищем дядик. Смотри, у нас 4. Ух ты, что это за штука. Убили. Ну его нафиг. Жижу эту. В общем-то, тут я так понимаю, есть еще помимо всяческих, да? приконов есть еще и. Всяческая вот нечисть по типу Животных, которые здесь обитают Или же как-то, Ну какие-то, в общем-то, приколы здесь есть Что-то здесь можно за... Ах, ты ж ёпта дышла, ты же дурак, дядь Это профессионал нам попался какой-то Оу, щет Так, ну это какой-то профессионал нам попался Ладно, хрен с ним Сам факт, ребятки, сам факт того, что, для, ты посмотри, заряженный какой питонец тут, а Сосиска с ушами уже Ладно а, Игрулька Вердикт Для чисто релакса Нормал Для, а, думаю, вас, телефончиков тех кто любит почилить вечерком или деньком Обязательно, ребятки, скачивайте Ссылочка на скачивание АПКшечки будет в описании Я думаю, многие уже знают, как устанавливать АПК-файлы а, На эмулятор И прочее, прочее Сниму отдельный видеоролик, если данный видеоролик наберет нормальное количество, ну, желающих игроков. Ух ты, ля, ты не хера себе, да это варзон. В общем, ты понял, да? Обязательно пиши в комментариях, как тебе игрулечка. Хотел бы ты в нее про... поиграть. Ля, тройка какая, -то. прикольно, ты прикинь. Поиграть и прочее, прочее, прочее. Люблю тебя, ценю, обнимаю. Давайте активчку побольше, не забывай subscribe то мой канал и давай тебе. Пока-пока.